Михаил Иванович, я надеюсь теперь ты будешь знать, как тырить картошку по ночам с моего огорода.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 же перейдем к самому важному. Для чего тебе стоит отлавливать медведей? Зачем они вообще нужны? Как обычно, с них падает эксклюзивный ингредиент, который потребуется тебе в дальнейшем твоем развитии. Раньше сорокового уровня, и если ты не состоишь в гильдии, можешь даже не пытаться, потому что у тебя не будет специального загона, а куда бы можно было разместить этого мишку. Пожалуйста, 40 уровень. Здесь у нас открывается и логово медведя, здесь у нас открывается также корм для медведей. Корм для медведей делается из трюфелей, получаемых из кабанов сырого мяса, соленой рыбы и ионы. Вот первые два пункта не должны вызвать проблем абсолютно. Там нужно просто-напросто разводить кабанов. Ну, хотя, да, это может быть тоже проблемой. А вот последние два вызовут достаточно серьезные проблемы, потому что для получения соленой рыбы ионы необходимо заниматься рыбалочкой. Да-да-да. Если ты не видел мой гайд по рыбалке, как нужно правильно рыбачить, то, пожалуйста, переходи в плейлист. Там ты найдешь много крутой годной информации по этой игре. Допустим, у тебя есть все ингредиенты. Крафтить можно это логово вот в этом вот столе под названием скамейка архитектора. Да, Здесь он, где-то у нас находится это логово. Вот оно, рядом, прям с логовым а, пантеры. Железные слитки нужны, улучшенные камни, а, какие-то у нас улучшенные а, произведенные доски и каолиновая глина. Если вот с первыми тремя также проблем не будет, то каолиновую глину необходимо искать в более высокоуровневых локациях. Например, мы нашли такую глину где-то в районе вот этого вот а, места. Да, вот здесь, где-то она точно есть, в районе пустыни. Да, вот здесь, вот на возвращении точно вводится такая глина, и ее ты там сможешь найти. Не знаю, ребят, по всей, по всей карте за всю карту не скажу, но вот здесь, да, точно есть проверено, вот в этой вот области. Также тебе потребуется вот такая вот клетка для животных. Да, обязательно подготовься перед вылазкой на медведей. Клетка для животных ставится на обычную телегу. Так, ну, клетка там с крафтом разберешься, да, посмотришь. А, телега, которая тебе потребуется, на которую можно будет ставить, это вот такая вот обычная телега, которая открывается на 30 уровне. Ну, а также подойдут еще и такие стрелы под названием Стрелы с тупым наконечником. Сейчас продемонстрирую, где они находятся. Также эти стрелы можно скрафтить вот в этом столе или в платформе осадного орудия. Так это здесь называется, к сожалению, пока что. Стрел называются каменные болты с тупым наконечником. Крафтятся они у нас, значит, из бронзовых стрел. Чертов перевод, а! И базового лошадиного транквилизатора. Бронзовые стрелы это имеются те стрелы, которые крафтятся по пусту, попросту на коленочки. В вашем инвентаре, вот они собственно И есть вот эти вот стрелы У многих возникает вопрос, что это за стрелы Вот ребятки, это стрелы в вашем инвентаре короче такие стрелы с помощью вашего лука Можно будет на расстоянии глушить Мишку, если вы боитесь подходить к нему а, Близко, что ж, так тебе Потребуется лошадка, на которой ты Повезешь свою тележечку можно, кстати, извратиться и вручную ее вести, почему бы и нет, но я предпочитаю на лошадке перевозить такие тяжести. Самое сложное, наверное, в этой всей истории это найти а, медведя. Медведи водятся у нас в следующей локации. Это я точно знаю, что вот в этой локации, да, в северной, а, которая находится севернее от стартовой базовой зоны Респад. Да, еще чуть не забыл одну фишечку, сделай суп зоркого глаза себе, он поможет тебе искать вокруг тебя расположенных существ гораздо с большей эффективностью. Крафтится эта штука достаточно легко, можно ингредиенты найти практически а, в любом лесу. Давайте уже заюзаем одно, и мы видим сразу же всех животных, которые у нас где расположены. Также оно помогает в поиске, я так понимаю, и растений. Ну что ж, давайте потихонечку искать. Наша основная задача найти медведя, конечно же. Поэкспериментировал, значит, тут я немножечко и понял, что на медведя лучше идти без помощи твоих подручных, а именно без помощи рабов, бойцов, которые просто-напросто могут убить твоего медведя, даже если они будут без оружия, с голыми руками, как это уже было и не раз. Поэтому ловить медведя лучше самому, ну или же при помощи своих друзей, напарников, не наймитов, наемных рабочих, а таких же игроков, как ты, поэтому выезжаем. Сейчас мы в соло за медведем. Главное сейчас снова его найти. Мишка, Мишка, любимый ты мой друг. Наконец-то я тебя нашел. И у нас все будет хорошо. Вот он, ребят, медведь. Во-первых, что нам нужно? Это довести здоровье медведя до его критического минимума. Ну а потом надо бы поднастрелять ему немножечко в бубинет с помощью стрел с транквилизатором. Ну что ж, да поможет, как говорится, нам о Всевышней. Короче, друзья, это такое опасное дело, охота на медведя. Особенно, если ты едешь туда неподготовленным. Если у тебя нет быстрого ретивого коня, то охота еще сильнее усложняется. Поэтому необходимо подготовиться, прежде чем нападать на медведя. Да, вот он сейчас вроде бы от нас отстал, но ни хрена, он так и норовит нас, как говорится, нападеть. Я жду, когда у меня откатят баночки, и мы еще раз на него налетим. Главное, чтобы этот парень не убежал совсем. Так, все, теперь стрелы с транквилизатором пошли в ход. Стрелы с транквилизатором нам сейчас нужны очень сильно, иначе у нас ничего не получится. Все, друзья, вырубаем медведя с помощью стрелы с транквилизатором, спускаемся. Теперь нам нужно что-то с ним э, сделать. Давай, подходим к нему поближе сюда. Помещаем медведя, друзья, в клетку. Просто-напросто, когда мы рядом с медведем находимся, э, мы нажимаем на кнопочку, зажимаем клавишу Е, e, и у нас появляется пункт «Поместить животное в клеточку». Да, это, скорее всего, работает, когда мы близко подвозим повозочку. И вуаля, друзья, наконец-то Мишка в нашей клетке! Как же долго я тебя искал! Среди морей искал! Значит, Сначала, значит, мы опускаем медведю здоровье где-то до 10%. Смотрите, ребят, не переборщите, потому что если переборщите, вы просто-напросто его убьете. Также не берем с собой каких-то наемников, которые бы вам помогали. А, Но ну, если вы умеете ими хорошо командовать, да, и вовремя сможете отв отвезти, то, пожалуйста, ребятки, это, как говорится, не запрещается. После того, как у него остается 10 хп, а, пробиваем ему в лоб стрелой с транквилизатором, о, которых, о крафте которых я говорил, ребят, немножечко а, ранее. После чего подъезжаем на вот это вот тележ. Вот с такой вот клеткой, да, как ее крафтить я тоже показывал Нажимаете на кнопочку Е e, и там будет пункт поместить такое-то животное, которое находится рядом с клеткой Помещаем нашего, значит, бедолагу в клеточку Ну и основное наше задание, можно сказать, выполнено Везем его на базу Ну не забывай про то, что твой вот этот загон для животных или же клетка, она долго его не продержит Со временем она уменьшает свой, как говорится таймер прочности. Как видишь, у нас идется отсчет времени, по истечению которого наш с вами медведь просто-напросто сбежит из этой клетки. Да, эта клетка не может его держать вечно, поэтому подготовься, как говорится, к поимке медведя, поставь заранее загон, чтобы можно было его переместить. Ну, этого времени, которое у нас сейчас отведено, нам будет достаточно, чтобы доставить нашего медведя к месту назначения. Тактику, что показал тебе сейчас я, можно немножечко упростить, если ты поставишь рядом с местом, где пасется твой медведь, какую-нибудь ловушечку. Ну, ну, ловушку сейчас тебе продемонстрировать, к сожалению, не могу, но, думаю, ты сам догадаешься, как ее можно сделать. Это просто-напросто лестницы, это просто-напросто э, помещение, там, не знаю, 2 на 2, куда мог бы твой Мишка зайти, но оттуда не выйти, то есть, ну и бортики, там, не знаю, полблока будет, я думаю, достаточно. И тогда ты сможешь легко и просто опускать Медведю здоровья по твоему усмотрению и с большей вероятностью контроля. Я сейчас, конечно же, делал на скорую руку, да, надеясь на свою мощную броню, которая вроде как делает должна, но ни хрена не держит из-за низкого навыка. Тот способ, который я тебе показываю я, это для самых отчаянных, ну или же для прокачанных, для высокого уровня. Если же ты на более низком уровне находишься, то построй лучше какую-нибудь ловушку для медведя. Ну или можете идти в несколько человек с друзьями, да, например, один танкует, другой ему опускает здоровье, а после транквилизатор и так далее. Тогда тоже ребятки получится именно как нужно. Ну и не забывай, для того, чтобы твой медведь себя чувствовал достаточно хорошо в этом самом загоне, у тебя должен быть сделан уже медвежий корм. Как он делается, я показывал в начале видео, но для этого необходимо просто-напросто в каменной мельнице смешать необходимые компоненты, которые у тебя, конечно же, должны быть. Ну что ж, по поводу перемещения мишки в загон, давайте тоже продемонстрирую. Вот мы привезли этого бедолагу, нажимаем, значит, налогового логово медведя, когда у нас находится рядом животное с ним Можно переместить животное в здание Ну и перемещаем мишку Да, только что мы это сделали И теперь у нас есть, друзья, мишка в собственном пользовании Это у нас самка Давай проверим, так ли это на самом деле Да, у нас есть одна самка Это можно вот здесь вот отследить Также нам потребуется самец Для того, чтобы у нас начало производиться потихонечку потомство Общее количество можно до 20 медведей в одном загоне, значит, держать И также давайте его уже покормим Для того, чтобы, друзья, покормить медведя. Необходимо здесь вот тыкнуть правой кнопкой мыши и нажать на добавить еду на кнопочку Е. Также необходимо поместить сюда всю еду, которую мы сделали, 26 э, штучек. Ну что ж, вот такой у нас способ по поводу поиска и поимки медведя. Надеюсь, братишка Скретч предоставил тебе достаточно годной информации и, у и теперь у тебя не возникнет вопросов, как же правильно разводить медведей. А если же ты считаешь, что братишка Скретч о чем-то умолчал, то пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши, мол, ты что такое говоришь-то, ты же не рассказываешь.